Что же, вы определенно пришли по адресу. Конечно, все занимаются спортом для улучшения физического здоровья. Но как насчет вашего разума? Вы заслуживаете того, чтобы быть более психически здоровым. Вот несколько замечательных советов и рекомендаций, которым обязательно следуют психологически сильные люди. Первое. Они преодолевают своего внутреннего критика. Ваш внутренний голос обычно говорит только во время стресса и переживаний? Как человек, который силен психически, вы знаете, как отфильтровать этот голос и использовать его в своих интересах, чтобы добиться успеха. Когда вы обнаруживаете, что ваше внутреннее «я» направляет вас по пути негатива, необходимо понять, откуда он может исходить и что именно вызывает у вас это чувство. Возможно, вы не справились с недавним тестом или проектом, но это не определяет всю вашу того, кем вы являетесь как личность. Наоборот, всегда полезно рассматривать поездки и неудачи как возможности для обучения, роста и совершенствования. Второе. Они практикуют реалистичный оптимизм. Что же такое реалистичный оптимизм? Социальный психолог Хейди Г. Халварсон описывает реалистичных оптимистов, как тех, кто верит, что они могут быть успешными, но также понимают, что они должны добиться успеха с помощью таких вещей, как усилия, тщательное планирование, настойчивость и выбор правильных стратегий. С другой стороны, нереалистичные оптимисты верят, что успех сам придет к ним без каких-либо препятствий на пути. Такое позитивное мышление – непрактичная позиция. Психически сильные люди видят ситуации и опыт такими, какие они есть, с реалистичным взглядом на себя и свои возможности. Да, это не самое простое занятие. Но когда вы овладеете этой техникой, вы будете смотреть на каждую ситуацию, которая возникает на вашем пути, по-другому. Это поможет вам видеть дальше черно-белых категорий и переходить к широкому спектру серого, помогая вам развиваться как личности и видеть вещи такими, какие они есть. Номер три. Они не сравнивают себя с другими. Часто ли вы сравниваете себя с цветом травы на другой стороне? Психически сильные люди, как правило, не беспокоятся, чрезмерно беспокоятся о том, где другие находятся в жизни и как выглядит их успех. Постоянное сравнение себя с другими в негативном ключе может привести только к тому, что вы сами себя опустите. Напротив, когда вы окружаете себя людьми, которые вдохновляют и мотивируют вас быть самим собой, вы сможете раскрыть свой истинный потенциал, знать и создавать свой собственный путь для достижения своих личных целей, амбиций и мечтаний. Вы даете успеху свое собственное определение, и придерживаясь своего плана, у вас будет гораздо больше шансов обрести счастье в себе и в своей жизни. Номер четыре. Они не боятся сказать «нет». Вас пригласили на вечеринку, для участия в которой вы слишком заняты? Или ваш коллега просит вас выполнить оставшуюся часть проекта в последнюю минуту? Но вы все еще не можете произнести «односложное «нет»»? Психически сильные люди знают свою ценность и свои границы. Когда вы даете себе разрешение сказать «нет» определенным вещам, которые могут встретиться на вашем пути, это может сотворить чудеса с вашим психическим здоровьем, силы и уверенности в себе. И следите за тем, чтобы не откусить больше, чем вы можете проживать. Когда вы позволяете кому-то воспользоваться вами любым способом, в любой форме или виде, вы перенапрягаете себя до предела. Ай! В конце концов, в ваши обязанности не входит угождать всем. И очень важно уважать свое собственное время и энергию. И номер пять. Они избегают убегать от своих страхов. Вот суровая правда. В какой-то момент вам придется научиться смотреть в лицо своим страхом, будь то страх перед неизвестностью или страх неудачи. Психически сильные люди используют трудные возможности как вызов, чтобы выйти из своей личной зоны комфорта подталкивая себя к тому, чтобы расширить свои границы и расширить свой опыт, помогает вам раскрыть свои потенциальные возможности. По словам доктора Кэтрин Пепп, нейропсихолога из Гарвардской медицинской школы, участие в новых видах деятельности и новый опыт помогает вашему мозгу развиваться и расти, сохраняя его здоровым. Доктор Пап объясняет, что эта комбинация факторов роста помогает формированию новых клеток мозга. Таким образом, занятия с мозгом и социальное общение могут в конечном итоге помочь защитить мозг или сделать его более устойчивым. Так что идите за ними. Ваш самый удивительный опыт может оказаться по другую сторону от ваших разрушительных страхов. Суть дела в том, что последовательность и практика являются ключом к тренировке вашего мозга, чтобы стать ментально сильнее. Рефрейминг вашего мышления требует времени и терпения, и не происходит в одночасье. Если вам трудно достичь этого, знайте, что это не ваша вина. От вас требуется только принять себя и устранить недостатки в своей броне. Если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Будьте добры к себе и заботьтесь о себе, чтобы вы могли по-настоящему стать самой лучшей. Удачи вам на вашем пути. К каким сильным сторонам вы стремитесь? Считаете ли вы, что психическая сила так же важна, как и физическая сила? Оставьте комментарий ниже, если вы хотите поделиться своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто стремится к душевной силе. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!